Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. В прошлом видео я пересаживала Монстеру Альба. И как я сказала, что у меня впереди ждут много пересадок. Так вот, сегодня я буду пересаживать Калумнею. Калумнея это многолетнее травянистое тропическое растение. Ампельное. В природе произрастает лианы. Очень красиво цветет. Моему растению уже больше двух лет. Я вырастила его сама с отроска. Он прекрасно дает корешки водички. Как вы видите на экране, как раз показано у меня, как цвела она у меня в молодости. Это вот совсем маленький черенок. И сегодня хочу ее пересадить в другое кашпо, так как у нее корневая система, очень сильно разрослась. Но у этого растения очень хрупкие корни. И ее пересаживать нужно по необходимости. Если, например, маленький горшок, когда у нее корни разрослись, либо вы, когда приобрели ее в магазине и переваливаете в новое кашпо. А без необходимости ее лучше не травмировать. Так как у нее очень хрупкие корни. Я ей выбрала Вазончик такой на ножке. Я все-таки хочу, чтобы она у меня такая была, распушилась. И по ходу видео я покажу, как буду за ней ухаживать. Кашпо вот такое на ножке. Оно не глубокое. Оно не глубокое, но пошире. Но ничего страшного, как бы здесь нет. Просто чуть с поливом нужно быть аккуратнее, чтобы вот оставшийся грунт, сильно не намокал то есть где-то по центру так раз полить и все но ну, это как бы я самой себе наверное, говорю а так как это ампельное растение то есть она здесь будет вот так вот шапочка, будет очень красиво смотреться здесь я уже насыпала керамзит у меня вот так вот то есть у нее получается как раз высота горшка вот так то есть у меня корни будут разрастаться в сторону и я ей, конечно же приготовила грунт. Ну, как это я уже говорила, тропическое растение, грунт должен быть рыхлым. Здесь у меня универсальный грунт, плюс э, кокосовый субстрат там на вермикулит и кварцевый песок. Кстати, стало в последнее время его добавлять в грунт. И знаете, мне нравится, я смотрю по растениям, что им тоже нравится такой состав грунта. И сейчас я все это перемешаю. Все, все, все хорошо перемешиваю. Ну и, конечно же, раз колумнее цветущее растение, я добавлю ей удобрение длительного действия осмокол. Ну, сейчас я вот Какую-то часть грунта добавлю. Вот так вот наверное. А кстати, у меня уже совсем мало. Нужно будет заказывать. Потому что пересадок еще много. Ну, вот так вот хорошо и насыплю. И вот так вот перемешаю его в грунте. И сейчас буду. Вставать наставать свою красавицу. Ну, чуть-чуть я обстучала горшок, чтобы ее не травмируя. И вот смотрите, вот видите, у нее как корневая система, видите, разрослась. Ей прям нехватка уже идет. Поэтому она у меня приостановилась в росте. И я ее сейчас просто сюда поставлю. Ну вот я ее прям поставила, и сейчас до этого уровня, вот как она стоит, я просто добавлю по бокам земли. Просто она начнет по бокам корневую наращивать. Сейчас такой ответственный момент. Сейчас я ее присыплю землей. И расскажу, как я за ней ухаживаю. Ну, вот так получилось. Я ее сносила в душ. Я ее немножко душем пролила, полила. В этом кашпу я сделала сама дренажные такие отверстия, То есть вот здесь прям просверлила. И водичка оттуда, то есть лишняя, будет стекать. Грунт рыхлый у него. Я думаю, что ей здесь понравится. Тем более... Кашпо на ножке, раз она ампельное растение, она должна так разрастись. Я просто вижу, у нее здесь пошли боковые такие росточки. Это очень хорошо. Я просто думаю, что она и зацветет у меня. Колумнее требовательно к хорошему освещению, но не любит, когда такие палящие солнечные лучи на нее попадают. Она этого не любит. Но любит тепло, чтобы было, и светло не терпит сквозняков вообще. Она не переносит, когда в весенний-летний период ее выносят на балкон или на веранду открытую. То есть она этого не любит. И для того, чтобы цвела колумнея, ей нужен яркий свет. То есть она очень светолюбивая. То есть ее нужно поставить на самое светлое место, и она обязательно порадует вас. Вот такими прекрасными цветами. Поближе просто к экрану, так как у меня сейчас не цветет. Я уже говорила, что она очень хорошо укореняется просто в воде. Просто срезанный черенок, просто срезанный. Поставить его в водичку, и он прекрасно укореняется. Я свою точно так же укореняла. И после его укоренения она довольно-таки быстро так стала расти и сразу начала цвести. Растение, я считаю, что неприхотливое, так что не бойтесь завести у себя колумнею. Сейчас я колумнею унесу на место и покажу вам, куда я ее поставила. Ну вот здесь у меня очень светло и сейчас падает солнышко. Как раз колумнею я поставила, чтобы на нее попадало солнышко. Здесь у меня и... Конечно, Монстера стоит. Вот здесь она будет у меня стоять. Здесь, видите, как раз рассеянный свет такой хороший. Здесь как раз на нее падает такой свет, правильный, какой ей нужно. И солнышко такое рассеянное. И тут вот директор как раз, зам-зам директора, пришел посмотреть, что я сюда поставила. Надо же проверить все. Думаю, что здесь ей понравится. И, конечно же, я буду показывать ее почаще в видео. Так что подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Увидимся в следующем видео.